Восьмой фрагмент решения задачи D5 из сборника Ябонского. Значит, мы проверяем, не обращает ли сила трения на третьем участке, на третьем диапазоне времени свое направление. Это будет у нас значит, следующее. Нам осталось вычислить вот в этом уравнении теорему об изменении импульса точки на, на этом предполагаемом. Участки движения. Нам осталось вычислить вот эти два импульса силы. Формулы у нас известны. Напомню, вот они. Вот сила тяжести, вот сила трения. То есть. Это было у нас площадь, мы вычислили. Значит, SP равна ему почисленно. SG чему равна у нас минус MG синус альфа. И значит T с двумя звездами мы обозначили просто Т, напоминаю. Минус Т 2. И соответственно, что у нас там? S силы трения равняется минус F Mg косинус альфа Т минус Т 2. Или подставляя значение. Собственно говоря, ну, не забывай, F' равно нулю И M не будем вычислять, торопиться, чтобы лишние эти не громозить, Просто перепишем вот этот закон и подставим все численные значения. То есть, минус M минус 2 равняется у нас где вот эта формула? Вот она. Равняется 625t квадрат плюс 200t минус 2000 плюс точнее минус mg синус альфа т минус 8 минус f fmg косинус альфа т минус 8 получается сокращая на массу то есть здесь везде мы добавим массу но я не уверен, что нам, поскольку здесь неизвестно t квадрат, зря я. давайте не будем сокращать на массу. Сколько нас уравнение здесь интересует относительно t. Давайте мы его выпишем. 6,25t квадрат плюс 200t минус 2000. Далее, что минус 40 умножить на 10 умножить на синус альфа, это сколько будет? 40, 10, 1, 2, 200. Минус 200 умножить на t плюс 200 умножить на 8. Это будет 1600. Минус fmg это будет единица. g это будет... То есть, f и g это единица. m это будет 40. То есть, 40 умножить на косинус альфа. Это будет 40 умножить на 0,866. Давайте перемножим. 4 умножим на 8,66. Это равняется 34,64. То есть 34,64. Это будет что? 34,64t минус 34,64t. И плюс что? 34,64 умножить на 8. 34,64 умножить на 8. Плюс 277. 12 плюс 277, 12. И еще мы вот эту штуку сюда прибавляем. Плюс M это 40 умножить на наше V2. Это какое было наше, наше, наше V2? Это V3 мы нашли. Вот V2, 6,825. Умножить на 6,825. Или давайте это сразу вычислим. 40 умножить на 6 825, 273 273. Итого это у нас будет 273. Итого у нас такое квадратное уравнение. 6, 25, Т квадрат. Где у нас однородные члены? 200, Т минус 200, Т минус 34. Это и это уходит. Ну, хорошо. Остается минус 34 и 64Т. Это вот у нас, вот у нас, вот у нас и вот у нас. Посмотрим. Итого будет 2000. Давайте обращать... А, нет. Это я неправильно сделал. Давайте, ладно, не менять знаки, чтобы уже и так не забыть. 1600 минус 2000. Это мы с этим, с этим разобрались. То есть плюс... 277, 12 и плюс 273 равняется 150 и 12. Равняется нулю. Вот мы получили квадратное уравнение. Ну, если мы округлим для удобства просто 35 и это до 150, то мы получи, получим что... Мы все это разделим на 6,25. Да, можем и так уже решать. В принципе, 625 т квадрат минус 35 т плюс 150 равняется нулю И отсюда решаем два момента времени. t равняется минус b, то есть плюс 35 пять плюс-минус корень из дискриминанта делить на 2а. 2 умножить на 6, 25. Дискриминант у нас равен будет b квадрат минус 4а с, то есть будет равен 35 в квадрате. Минус, минус остается, минус 4 умножить на 6, 25, умножить на 150. Это равняется. Дискриминант у нас будет отрицательным, судя по всему. Проверим. 35. Квадрате 1225 минус. Ну, явно дискриминант у нас отрицательный. Потому что 4 на 150 это уже 600. 600 умножить на 6. То есть дискриминант будет у нас отрицательный. Значит, решение это уравнение не имеет. Данный, в данном смысле означает, что никогда в ноль вот это уравнение никогда в ноль не обращается вот оно в ноль не обращается то есть такого момента времени нету, которому удовлетворяет вот это наше уравнение следовательно наше решение остается в силе и вот это значение вполне мы можем допустить итак мы решили таким образом нашу задачу. Давайте сейчас выпишем ее красным. Уж раз начали. Значит, V1, V2 и V3. Здесь мы нашли близко к одному метру в секунду V3. Вот 0,861. 0,861. Здесь мы нашли где он? V2. 6825. 6825. Здесь у нас было 1777. При этом у Геблонского, сейчас я посмотрю, но здесь у нас было 2,10, то самое знатное, на котором мы споткнулись. Здесь у нас было 7,68. Здесь у нас В3, где у него решение, сейчас посмотрим, 2.15, 2.15 метров в секунду. Вот такие у нас капитальные расхождения. Ну, там еще в задаче, я говорю, и я, честно говоря, выяснить, вот даже вот начиная с этого, я не смог обнаружить ошибку в своих вычислениях. Что происходит, непонятно, но бывает и такое. Опечатка или ошибка и так далее. Бывает. В любом случае, ход решения и как применяется значит вот эта достославная теорема. Вот она в проекции на OSIX. Теорема об изменении импульса. Или вот же она в ее... я на первозданном виде. Блин, тут, я ее что ни разу не записал? А, ну да вот здесь вот она теорема об изменении импульса то есть импульс, изменение импульса материальной точки но на каком-то промежутке времени равно сумме импульсов всех сил, действующих на точку за этот промежуток времени почему называется интегральная эта теорема или общая теорема динамики напомню что в определении импульса тела существует а извиняюсь это... вот. вот она почему называется интегральной то есть Изменение характеристик тела в два дискретных момента времени, P1 и P2, чтобы выяснить, обратите внимание, здесь стоит именно это. То есть, как меняется импульс во все эти внутренние промежутки времени, абсолютно ничего эта теорема не скажет. Но так вот, это изменение импульса оказывается равно, что... Суммарному действию вот этих величин А это каждая величина как вычисляется? Как интеграл То есть она интегрирует результат действия всех сил На вот этом промежутке И оказывается, что вот действие всех этих сил Можно выразить вот такой Который, повторяю Здесь, ну, видите, нас интересует интеграл То есть во все промежутки времени вот Справа стоит Но Оказывается, что вот это действие Можно вполне охарактеризовать вот этими двумя величинами вот, я надеюсь, вы поняли, как применяется эта теорема об изменении импульса, потому что ее применение здесь было везде у нас правильно, совпадает, собственно говоря, это общая методика показана, это уже частный случаи. вот как вычисляется, то есть с помощью геометрии, когда удобнее вычислить вот этот интеграл с помощью геометрии, а не с помощью аналитических вычислений, но это уже частности. А вот расхождение вот это я все-таки обнаружить не смог. Можно, конечно, предположить, что там 9,8 используется вместо ускорения свободного падения, но тогда, наоборот, у нас было бы еще меньше. Ну, ладно. Еще, напоминаю, в условии задачи было следующее. В условии задачи было... Диана... Проверить полученный результат для момента времени t1 с помощью дифференциального уравнения движения. Ну давайте мы проверим. Я вот когда говорил, у нас еще есть шанс проверить. Давайте проверим с помощью дифференциального уравнения движения и заодно выясним, где же эта ошибка кроется и у кого у нас или в учебнике. Но об этом в следующем фрагменте.